Школа номер шесть, команда КВН Корень из двух. На сцене команда КВН Корень из двух. Наконец-то настало приятно смотреть. Так, вообще-то это я, команда КВН, корень из двух А я думал, тут музыка будет Нет, ну ладно А где второй? Илья, что ли? Так я его на молекулярном уровне разделил на два Так это он и есть? Да не, Илья в больнице А это я новеньких набрал Мой братан! Синус! 24 на 7! Синус! Я узнала их! Это же миньоны! Не шути так. Они просто болеют желтухой. <ролкотворение> тише, тише. Вообще, а зачем вы вернулись? Вы в прошлом году даже до финала не дошли. <пух> да в отличие от тебя, у меня хотя бы усы нарисованные. Ах так, Да. Девочки, я, конечно, знаю, как избавиться от конкурентов. Банана, банана, банана, банана. Ах, так, да? Ну ладно. Even, even, even, even. <сélveyor> <сélveyor> я рядом с девушкой еще так никогда не стоял. Че ты тупишь? Тупишь? У меня это в первый раз. Твои глаза? Как таблица Менделеева. В смысле? Я их по сне вижу. Ты, ты как углерод. Такая же незаменимая. О -о -о. А ты на Пизанскую башню похож. Такой же высокий и красивый. Нет, тоже с отклонением. Я думаю, мы сработаемся. Знаем случай на дороге. Так, ну вы пересекли двойную сплошную, превысили скорость. Что делать будем? Ну, может быть, мы как-нибудь договоримся, а? Договоримся? Математики шаришь? Да. На, реши. Сынок. Вот. А мама говорила, батя тебе не поможет с домашним. Пфф, сейчас еще одного-двух остановим, и русский с географией готовы будут. Все, иди. В наше время на операции можно увидеть и такое: Скальпель. Тампон. Айфон. Пикати. Yes! Вы его вылечили? Да не, я покемона поймал. А этот? А этот. Тогда родители слишком серьезно относятся к некоторым ситуациям. Отец в третий час пытается разгадать загадку. Ща найдем, сейчас ща найдем. Ща. Ага, вот нашел. Батя умный, батя у тебя мозг. Так, это глюконат натрия. Нет, это не глюконат натрия. Итак, еще раз повтори задачу. Зимой и летом, одним цветом. Что это такое? Так, мальчики, пошлите кушать. Мама, мама, отгадай загадку. Зимой и летом одним цветом. Что это такое? Ну, елка. Правильно, елка. А в условии не сказано, какая елка. Сейчас, может, это пихтовая, может, это еловая, может, большая, может, маленькая. Сейчас найдем. Сейчас, сейчас. Так, сынок, это надолго. Пошли. А в школе нас унижают, бьют, называют занудами. Но после того, как мы стали играть в КВН, ничего не поменялось. Но нам это нравится. Это когда нас бьют и унижают, что ли? Да нет, я про КВН. А, я же тебе говорил. И мы, мы будем продолжать это делать. Итак, на сцене была команда КВН «Корень из двух». Спасибо!